У нас сегодня с вами достаточно такая важная встреча, на мой взгляд, в преддверии изменений предстоящих. Так, хорошо. Я вижу, досылают десяточки. Итак, дорогие друзья, мы с вами собрались для того, чтобы... Я вам рассказала, да, чтобы вы послушали о том, какие изменения нас с вами ожидают в самое ближайшее время, изменения касающиеся маркетинг-плана, плана вознаграждения компании Ламбре. За сегодняшний вебинар мы не уложимся, естественно, потому что информации достаточно много, поэтому я разделила на две части, и сегодня у нас с вами первая встреча, и в четверг будет вторая встреча, где мы с вами разбираем вторую часть. Поэтому настраивайтесь на то, что будет много новой информации. Можете взять ручку, тетрадь для того, чтобы записывать. Что-то можете мысли записывать, вопросы записывать, и если вдруг что-то будет непонятно с первого раза, не расстраивайтесь, потому что информация новая, несмотря на то, что некоторые части маркетинг-плана сохранились так, как они есть, но некоторые поменялись принципиально. И поэтому, может, с первого раза не сразу все ляжет, поэтому у нас с вами такая первая встреча, где мы начнем это обсуждать, разбирать, и, наверное, если у вас возникнут вопросы, то это будет только приветствоваться. Сразу скажу по поводу сроков введения тех изменений, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Введение условий нового маркетинг-плана запланировано на 1 октября 2020 года. То есть буквально через практически полтора месяца у нас начнут действовать новые условия. Так, хорошо. Я думаю, что все настроились, все подготовились. Начинать. Итак, начну с общих, с общих таких, скажем так, ну, они так и есть, это ценности, это общие принципы, которые заложены в, в эти изменения, с каких-то общих таких а, а, принципиальных вещей. Так, Ахунов а, Бигзот пишет, что звук не слышно. Алсу, напиши, пожалуйста, пусть он перейдет, это нужно смотреть настройки его. В принципе, звук у большинства есть, значит, проблема на его стороне. Пусть посмотрят. Итак... Основные ценности, на которые опирается компания при ведении изменений, это вот те три группы ценностей, которые вы сейчас видите на экране. Ну, Во-первых, это этичность. То есть, это о том, что мы стараемся дать максимально открытую, максимально честную информацию о том, как производится начисление в компании. То есть мы не манипулируем информацией. И мы, компания, не нацелена раздувать цену продукта, пытаясь заложить туда какие-то баснословные выплаты. И такие подходы, как правило, приходят, приводят к тому, что компания очень быстро уходит с рынка. Вот. Поэтому этичность является одной одним из главнейших принципов компании. И мы во всем стараемся это Соблюдать. Вторая ценность, на которую мы опираемся при введении этих изменений, это активность и развитие. То есть активная позиция, активность, деятельность, развитие своего бизнеса, это стоит во главе угла. И именно это компания будет поддерживать и поощрять. И третья ценность это непосредственно лидерство, поскольку изменения, которые вводятся... В маркетинг-плане они направлены на то, чтобы еще лучше, еще сильнее, еще мощнее поддержать лидерскую часть компании и поощрять, во-первых, вовлечение в нашу компанию именно людей с лидерской позицией и взращивать в себе эту лидерскую позицию, усиливать ее и развивать. Поэтому лидерство является тоже одной из главнейших ценностей, на которые компания опирается в, при введении новых условий. А, в чем же была причина а, вот этих изменений, а, почему возникла необходимость эти изменения а, произвести. А, дело в том, что а, на сегодняшний день а, компания не может похвастаться, ну, скажем так, большим притоком новых консультантов, партнеров, и появилась задача изменить эту ситуацию, и поэтому все изменения, которые сделаны в маркетинг-плане, они сделаны с той целью, чтобы вовлечение в компанию, рекрутинг в компанию сделать более привлекательным и сделать привлекательным развитие сети. То есть усилить именно эту часть маркетинг-плана, где мы говорим о том, что вознаграждение выплачивается за развитие сети. То есть вот два таких основных момента, на которые сделан акцент, это рекрутинг и развитие сети. И все что, все инструменты, которые включены в маркетинг-план, они нацелены на достижение именно этих целей. И э, вот хочу у вас спросить, э, скажите, пожалуйста, может быть, кто-то из вас знает, может быть, многие из вас знают. Э, когда мы говорим о э, выплатах в маркетинг-план, то одним из ключевых показателей для оценки э, вот, вот э, качества выплат в маркетинг-план является процент, который выплачивается в сеть от товарооборота в денежных единицах. Но ну, я в данном случае написала в рублях. У каждого в своей стране это будут свои денежные единицы. Но ну, в данном случае я рассматриваю рубли. Напишите, пожалуйста, какой процент выплат заложен в наш действующий маркетинг-план в процентах от товарооборота в денежных единицах, в рублях в частности. Кто знает эту цифру, кто владеет этой информацией, кто использует ее для работы со своими партнерами или для вовлечения новых консультантов, кто анализировал маркетинг-план именно с этой точки зрения. Если не знаете, напишите «не знаю», для того, чтобы я просто не ждала. Если знаете, напишите цифру. Пока вы пишете... Я хочу просто пару слов сказать о сравнении маркетинг-планов. Это очень такая популярная тема в нашей среде сетевиков. Очень многие пытаются сравнивать маркетинг-планы. И то, с чем я сталкиваюсь, я вижу то, что очень многие это делают непрофессионально, делают это как-то однобоко, сравнивают... Какие-то отдельные цифры, вырванные из общей картины. И как результат делают ложные выводы. Так, 40% вижу в чате. М -м, увы, нет. Увы, нет. Не 40%. На сегодняшний день маркетинг-план заложен другое количество процентов. Вот, возможно, вы сейчас пишете скидку от розничной цены, но я задаю вопрос о другом. Я спрошу у вас о другом. 45, нет. 20 с чем-то процентов. Это ближе, да. 20 с чем-то. 8, нет, не 8. Алсу пока дала цифру наиболее близкую. Вот, даю вам еще несколько минут, не минут даже, а наверное, секунд для того, чтобы вы могли написать свои варианты. Цифру не знаю, спасибо, Светлана. Ага, решат, отлично, теперь цифра решат, а ближе всех. Так вот, и делают ложные выводы в результате того, что сравнивают несравнимые вещи вернее, сравнивают вещи, вырванные из контекста. Поэтому, если вы когда-то захотите сравнить маркетинг-планы или вам будут рассказывать какие-то сравнительные цифры, всегда помните о том, что маркетинг-план нужно всегда сравнивать с целом. То есть нужно учитывать абсолютно все факторы, которые есть в маркетинг-плане. Это и, допустим, Какое количество баллов заложено в продукте по какому курсу эти баллы пересчитаны в продукте по какому курсу выплачивается бонус в компании какие есть процентные вот эти вот выплаты да то есть вот все нужно смотреть совокупно плюс естественно нужно сравнивать и не цифровые вещи как то и тип товара и расходуемость товара, популярность товара и так далее, компании, возраст компании. Я даже об этом не говорю, даже если говорить просто про цифры, то сравнивать какую-то одну цифру из всего маркетинг-плана, это не совсем Это вам такой, небольшая такая информация, коротенькая, для того, чтобы вы не попадались в эти ложки. Так, 25-24 пошло по убывающей, но это уже дальше от той цифры, которую написал Решат, и дальше от истины. Итак, чтобы вы знали, на сегодняшний день в маркетинг-план компании заложено 26,45 от товарооборота в рублях. То есть вот от всего товарооборота 26 и 45 процентов на сегодняшний день заложено для выплат для всех абсолютно выплат в маркетинг план. Так вот тот вариант маркетинг плана, который мы сегодня начинаем разбирать, он составляет от товарооборота 41,4 То есть в маркетинг план от текущей цифры заложено, будет заложено на 57% больше. То есть это практически в полтора раза больше, более чем в полтора раза больше, чем есть сейчас. Как вам такая динамика? Напишите, пожалуйста. Как вам такая первая цифра? Впечатляет. Угу. Класс. Стелла пишет, хорошо бы. Стелла, ты так пишешь, как будто это какая-то, не знаю, Мечта или какой-то проект, или что-то такое, то есть сбудется, не сбудется, непонятно. Но на самом деле это, это факт. И через полтора месяца мы с вами начнем работать по тем правилам, которые предполагают выплаты в маркетинг-план суммарно 41,4% от товарооборота. Это существенное увеличение в сравнении с тем, что есть. Давно ждали. Угу, давно ждали, да, я знаю. Давно ждали. Почувствовать бы. Но я думаю, что скоро нам доведется послышать, почувствовать. Это я прочитала сообщение Бигзода. Ох, Бигзод, я знаю, как ты ждал эту информацию. Напишите, пожалуйста, пусть попробуют. я не знаю, с компьютера ли зайти, или телефон пусть проверит, но он, к сожалению, не слышит то, что я сейчас говорю. Так, хорошо, а мы с вами движемся дальше. Итак, вот а, такие а, общие цифры, которые нас ждут. Из чего же будет а, складываться эта цифра 41,4, да, что туда входит? А, Значит, смотрите, вот сейчас на экране вы видите все виды бонусов и вознаграждений, которые будут выплачиваться в компании. Здесь 9 пунктов. И, естественно, вот сразу скажу, что три последних пункта, они не входят в этот 41,4%, это сверху. Это сверху. В эти 41,4% у нас с вами входят такие выплаты, как кэшбэк, бонус покупок, бонус наставника, бонус срок, бонус и командный бонус. Вот эти шесть видов вознаграждений, они и составляют основную часть маркетинг-плана. Бонус путешествия, автобонус и агентское возрождение – это уже дополнительные виды вознаграждений, и они являются дополнением к основном, основным видам выплат. И вот, вот эти, в основном мы с вами будем разбирать первые шесть пунктов. Сегодня мы с вами разберем кэшбэк, бонус покупок, бонус наставника и бонус роста. Лидерский бонус и командный бонус оставим на четверг. Бонус путешествия, автобонус тоже отчасти на четверг. Вот, вот сегодня мы с вами разберем до лидерского бонуса. Итак, с чего я начну? Начну с того, что у нас меняется, меняются варианты вступления в компанию, варианты партнерства с, компани с компанией. Теперь у нас будет два варианта партнерства с компанией. Первый вариант, который, как и раньше, предполагает покупку шкатулки с пробниками ароматов, он привычный для нас. Это то, к чему мы уже привыкли. Здесь расчеты с консультантами ведутся по дистрибьюторской цене, так же, как это сейчас происходит. Отличие заключается в том, что скидка от розничной будет составлять 30%. То есть дистрибьюторская цена – это розничная цена минус 30%. Второе отличие заключается в том, что это больше не будет бессрочным контрактом. Это будет срочный контракт, и срок у него будет один год. И, естественно, будут условия, при которых этот контракт будет продлен. И условием продления контракта является любая закупка на любую абсолютно сумму в течение года. Если в течение года человек, консультант, не сделал ни одной закупки, то его контракт аннулируется, и, соответственно, его в базе не будет. Для того, чтобы ему снова приобретать продукцию, ему нужно будет по новой зарегистрироваться. Второй вариант, второй вариант партнерства он для нас пока непривычный, новый. и он будет совсем другой. Второй вариант предполагает бесплатную регистрацию, то есть регистрация будет абсолютно бесплатной. Расчеты в данном случае будут производиться по розничной цене. И поскольку здесь расчеты производятся по розничной цене, то есть консультант покупатель, консультант, вот в данной ситуации стирается грань между клиентами и партнерами, клиентами и консультантами. И, соответственно, все покупают продукцию по розничной цене. И поскольку здесь идут, идут покупки по розничной цене, именно в этом варианте партнерства появляются первые виды бонусов, это кэшбэк и бонус покупок которые совокупно составляют а, а, до 34% от розничной цены. Кэшбэк и бонус покупок мы с вами дальше разберем. Срок данного вида контракта, а, он будет составлять 6 месяцев, то есть у него срок будет меньше. И условия продления у него абсолютно такие же, как у первого варианта. То есть в течение полугода необходимо сделать любую абсолютно закупку на любую сумму, для, то есть подтвердить свою активность, и тогда контракт будет продлен. Если в течение 6 месяцев нет никаких закупок, то, соответственно, точно так же контракт аннулируется. И для того, чтобы человеку снова начать покупать продукцию компании «Ламбре», ему нужно будет по новой зарегистрироваться. Во втором варианте «Стелла» шкатулку не покупают. Во втором варианте шкатулка, то есть вход бесплатный, то есть регистрация бесплатная, шкатулку можно приобрести как товар. То есть шкатулка будет просто как продукт, как такой же продукт, как, и, например, там 20 мл парфюм, да, и при необходимости шкатулку можно будет приобрести. Будет перейти с одного контракта, с одного варианта на другой. Соответственно, для того, чтобы с первого варианта перейти на второй вариант, достаточно будет написать просто заявление о том, что вы хотите перейти. Если вы хотите перейти на первый вариант, то вы, соответственно, покупаете шкатулку как стартовый пакет то есть будут оформлены стартовые пакеты, и тем самым переводитесь на первый вариант. Вот здесь хочу сделать акцент, то есть шкатулку можно будет купить либо как товар и остаться на втором варианте, да, либо можно будет приобрести шкатулку как стартовый пакет первого варианта и, соответственно, перейти на другую систему расчетов. Что будет со всеми консультантами, которые уже есть на сегодняшний день? Все консультанты, которые есть на сегодняшний день по умолчанию, они а, будут оформлены по первому варианту. Если вы захотите перейти на вопрос соответственно, вам просто нужно будет написать заявление. А, еще один вопрос, который у вас должен возникнуть, а что же будет а с вид клиентами а с, а, с системой вид клиентов а с, в новом плане вознаграждения действовать уже не будет. То есть vip клиенты у нас с вами останутся обычными клиентами. То есть, условно говоря, они будут считаться зарегистрированными по второму варианту. То есть у них будет расчет по розничной цене, и плюс для них будет распространяться кэшбэк и бонус покупок. Вот, это что касается двух вариантов партнерства. Если какие-то вопросы? Значит, если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, именно вот по вариантам партнерства. Если понятно, напишите, что вам понятно. Если непонятно, напишите ваши вопросы. Я отвечу вот сейчас по этому блоку информации. Во второй вариант, вариант стартового пакета ничего не входит. Это бесплатная регистрация, соответственно, здесь человек, участник нашей системы ничего не приобретает. Понятно. Угу. Люби, любови. Понятно. Это хорошо. Елена, значит, все, что вы сегодня услышите, вам покажется каким-то усложнением, потому что это просто становится по-другому. При смене варианта сохраняются. Да, Стелла, если вы переходите с первого варианта на второй, то, соответственно, у вас сохраняется ваш регистрационный номер и ваше место в структуре сохраняется, все сохраняется, просто у вас меняется вариант партнерства. Сделали как у всех, Елена, да, это на сегодняшний день достаточно распространенная уже технология работы и, соответственно, мы тоже решили использовать у себя этот вариант, компания решила использовать только соглашение без каталога, без ничего, да, то есть, условно говоря, вы заходите на сайт, заполняете форму регистрации, и все, вы становитесь участником партнерской программы, участником системы, можете покупать продукцию и вам присваивается регистрационный номер. Если, допустим, человек зашел по реферальной ссылке, то его номер привязывается к номеру его вышестоящего наставника, человека, который дал ему эту ссылку, и тем самым у него появляется регистрация. Минигуль не поняла вашу фразу. Хорошо. Так, те, кто не отписался, я прошу тоже в чате написать. Движемся дальше. Да, сказала Анна. Хорошо. Итак. Дальше. Теперь Давай мы с вами перейдем уже к бонусам, к видам вознаграждений. Первая группа вознаграждений – это так называемые возвратные бонусы, и они касаются только тех, кто работает по второму варианту. Те, кто зарегистрирован на первом варианте, эти вознаграждения не получают. Вот, соответственно, сейчас посмотрим, что же такое кэшбэк и бонус покупок. Так, Данзия пишет, электронный каталог потом отправляем, чтобы уже что-то мог заказать. Можно электронный каталог отправить, если человек зарегистрировался на сайте, у него есть доступ к интернет магазину где он может делать заказы, где он может посмотреть весь ассортимент продукции, также посмотреть каталог. Да, но ну, вариант отправки электронного каталога, да, можно рассматривать как вариант. Так, итак, давайте посмотрим, что такое кэшбэк. Итак, для чего введен так называемый кэшбэк? Кэшбэк – это вид бонуса, который направлен на поощрение постоянных покупателей. То есть это поощрение в постоянных закупок тех, кто просто любит нашу продукцию. То есть, по большому счету, кэшбэк – это то, что может быть интересно тем, кто покупает продукцию просто для себя. А, Елена, реферальная ссылка у каждого консультанта своя. Да, совершенно верно. И она есть у каждого в личном кабинете. Вот, Назия пишет по поводу дистрибьюторских цен. Если речь идет о консультантах, о тех, кто регистрируется по второму варианту, для них дистрибьюторских цен не существует. Для них есть только розничная цена. И в компании в основной ценой будет именно розничная цена. Все расчеты будут происходить от розничной цены. Для тех, кто остается на первом варианте... Для них будет рассчитываться дистрибьюторская цена как именно как скидка 30% от розничной цены. То есть для второго варианта понятия дистрибьюторской цены просто не будет. У них нет никакой дистрибьюторской цены. Они покупают по розничной цене. Итак, кэшбэк начисляется в размере 10% от суммы любых покупок. И он начисляется в виде бонусных рублей, которыми можно будет оплачивать следующие покупки. То есть у вас на вашем виртуальном счете резервируется сумма, которую вы можете использовать для последующих покупок. Деньгами данный бонус, кэшбэк, не выплачивается. И кэшбэк имеет срок действия. Он будет действовать только три месяца с момента покупки. Если в течение трех месяцев вы не воспользовались кэшбэком, то он сгорает. Давайте посмотрим на цифрах на примере. Например, вы приобрели, вы будучи на втором варианте партнерства с компанией, приобрели парфюмерную воду 50 мл по сегодняшним ценам, по сегодняшнему курсу вы заплатили 1920 рублей. После покупки вам начисляется кэшбэк в размере 192 рублей, и, соответственно, у вас, вы можете эти деньги использовать если вы сделаете следующий заказ в течение трех месяцев, соответственно, ваш следующий заказ вам нужно будет заплатить меньше на 192 рубля и так далее. То есть вы делаете следующий заказ, со следующего заказа у вас снова начисляется кэшбэк и, и так далее. То есть это может быть бесконечной историей, когда у вас за каждую вашу покупку начисляется определенный кэшбэк, который вы можете использовать на следующую покупку. Напишите, пожалуйста, понятно ли с кэшбэком? Понятно ли, что такое кэшбэк? А если какие-то вопросы по кэшбэку, напишите, пожалуйста, в чат. Понятно. Угу. Спасибо большое. Понятно, понятно, все понятно. Угу, отлично. Несколько секунд жду, может быть, у кого-то какие вопросы есть. Но пока всем все понятно. Угу, хорошо, отлично. Тогда давайте перейдем ко второму виду нашего возвратного бонуса, который есть только у тех, кто на втором варианте. Это бонус покупок. И бонус покупок, он предназначен для поощрения больших покупок, да? то есть для того, чтобы была заинтересованность покупать больше, делать больше оборотов. Итак, бонус покупок. Вот здесь вот очень много цифр, поэтому давайте внимательно посмотрим. Я специально написала и в евро, и в рублях, и написала, сколько может быть бонус покупок для того, чтобы у вас как-то рисовалась картинка. Итак, бонус покупок начисляется в том случае, если вы делаете закупку от 70 евро, то есть 70 евро и больше. На сегодняшний день 70 евро – это чуть больше 6 тысяч рублей. Значит, чтобы у вас сразу откладывалось, эта сумма в розничных ценах. То есть мы сейчас с вами говорим только о розничных ценах. И чтобы еще раз у вас рисовалась картинка, 70 евро – это примерно наших 20 баллов, сегодняшних 20 баллов. Вот. Соответственно, если вы делаете покупку от 70 до 130 евро в течение месяца, то есть речь идет не о разовой покупке, а о покупке в течение месяца то вам начисляется бонус покупок в размере 15% от вашей покупки. И в данной ситуации, например, вот если мы рассматриваем самый первый вариант, 15%, где, да, то бонус покупок может составить от 900 рублей до 1677. То есть вот такой вот разбег. Дальше, если вы в течение месяца делаете закупку от 130 до 200 евро, это на баллы перевести а, примерно от 40 до 60 баллов, то бонус покупок будет составлять 18%. И в рублях этот бонус покупок может составить от 2 до 3 тысяч рублей. Если закупку вы делаете в течение месяца от 200 до 300 евро, по розничным ценам, да, то есть это в рублях вот, от 17 200 до 25 800, то соответственно процент бонуса покупок увеличивается и это уже будет 21 процент. 200-300 евро это если перевести на баллы это примерно 60, от 60, 60 до 90 баллов. И, соответственно, если вы делаете от 90 баллов и больше, от 300 евро да, в течение месяца, то бонус, бонус покупок вы получаете в размере от вашей закупки. И здесь вот есть два важных момента. Очень важный момент – это то, что для определения уровня процентов принимаются во внимание не только ваш личный оборот, не только ваши личные закупки, но и личные закупки вашей первой линии. То есть процентный уровень определяется, исходя из совокупного оборота вашего лично и вашей первой линии, если у вас есть подписанные консультанты. И второй момент – это то, что бонус покупок может быть выплачен деньгами. Я сейчас не буду говорить о том, как это будет происходить, какова технология и так далее. Это, я думаю, что мы об этом поговорим как-то в другой раз. Вот. А в принципе, вот бонус покупок может быть выплачен деньгами, его можно забрать деньгами. Так, Давайте посмотрим примеры. На примерах будет понятнее. Итак, у нас с вами сейчас появится несколько действующих лиц. И мы в течение всего вебинара будем с вами смотреть на то, какие выплаты они получают. Итак, у нас есть первый персонаж, зовут ее Оксана, и она купила в августе месяце на 7000 рублей. В наших привычных баллах это примерно 25 баллов. За свою закупку, за свои закупки в август, возможно, это была не одна закупка, возможно, это было несколько закупок, а может быть одна, то есть это не имеет значения. Оксана получила кэшбэк в размере 10%, это 700 рублей. И, соответственно, бонус покупок 15% в данном случае, то есть у нее вот сумма 7000, то есть она попадает в первую шкалу, то есть она получает 15% от своей закупки в размере 7000 рублей, это 1050 рублей. Итого выплат вот на именно кэшбэк и бонусы покупок составит 1750 рублей. 1750. Так, а, Анна спрашивает, а, сейчас вернусь, Оксане не обязательно 70 баллов выкупать? А, а где вы увидели 70 баллов? А, смотрите. Бонус покупок выплачивается при покупках от 70 евро. Не баллы, 70 евро. 70 евро в рублях это 6020 рублей. Вот, здесь, пожалуйста, не путайте. Речь идет не о баллах, не о 70 баллах, а о 70 евро в розничных ценах. Так, пример второй. Второй персонаж, Лена. Это либо активный продавец, либо очень-очень активный пользователь, и Лена купила в августе на 103 тысячи рублей по розничным ценам, это наши 150 баллов, привычный нам на сегодняшний день 150 баллов. В данном случае Лена получает также кэшбэк 10% от своей закупки, это 4300 рублей, и получает максимальный бонус покупок. 24%, и бонус покупок у нее составит 10 320 рублей. Итого, суммарно выплат Лена получит 14 620 рублей. И сразу скажу, что, естественно, это не все выплаты, которые получает Лена, там дальше по маркетинг-плану есть еще некоторые выплаты, которые она имеет возможность получить. Но вот на данном этапе на уровне кэшбэка и бонусов покупок Лена получит возвратных бонусов, выплат на сумму 620 рублей суммарно. Вот это вот если мы смотрим пример такого активного потребителя или продавца. И вот я хочу еще, еще раз вернуться к Оксане, которую купила на 7000 рублей, да, и показать вам, как можно использовать то правило, про которое мы с вами проговорили, о том, что в расчет берется не только ваш личный оборот, но и оборот вашей первой линии. Елена Лощук. Повторяю, что если мы говорим о втором варианте то покупка происходит по розничной цене. Бонус покупок и кэшбэк выплачиваются только тем, кто выбрал второй вариант партнерства. Поэтому в данной ситуации мы с вами рассматриваем только тот вариант, когда идет закупка по розничной цене. Итак, возвращаюсь к примеру. Вот смотрите, Оксана сама купила в августе на 7000 рублей, но ну и э, рассказала трем своим подружкам, которые тоже также купили на 7000 рублей каждая. И э, что у нее изменилось? Э, она также получила кэшбэк 10% на свою закупку в размере 700 рублей. Но бонус покупок у нее стал максимальный, то есть она получает 24% от своей закупки, и эта сумма уже составляет 1680 рублей. Итоговая сумма выплат в данном случае у нее составит 2380 рублей. Это на 630 рублей больше, если бы она была одна, если бы у нее не было этих подружек. То есть вот просто рассказать о том, что есть возможность покупать продукцию Ламбре и... Если у вас появляются активные пользователи, то это выгодно, даже вот на данном этапе. Если рассматривать этот пример, то это тоже не все выплаты, которые получит Оксана, и мы к этому примеру еще вернемся и посмотрим, какие еще выплаты по маркетинг-плану получит Оксана, поскольку у нее уже есть такая небольшая структура из трех человек. Так, вот на данном этапе тоже еще раз хочу вам задать вопрос, все ли понятно по бонусу покупок, напишите, пожалуйста, в чате, если есть вопросы, напишите вопросы, вот это, наверное, немножко непривычно для нас, поскольку мы привыкли покупать по дистрибьюторской цене, то есть у нас разница сразу остается, а вот при данном варианте партнерства у нас появляются возвратные бонусы в виде кэшбэка и бонусов покупок, и расчет бонуса, выплата бонуса происходит вот таким образом. Угу, Татьяна пишет, понятно, отлично. Пока вы пишете в чате, я жду от вас с обратной связи. Еще раз, еще раз хочу повторить, что у всех есть выбор. Вы можете выбрать вариант первый, когда вы покупаете продукцию по дистрибьюторской цене. Можете выбрать вариант второй когда вы участвуете и получаете кжб покупок. То есть вы всегда можете то, выбрать тот вариант, который вам больше нравится. И э, вашим э, консультантам, вашим кандидатам и так далее. То есть вы можете выбрать э, совершенно свободно. Понятно, понятно, понятно. Угу, хорошо. Тогда движемся дальше. Движемся дальше. Так, мы закончили с вами с возвратными бонусами, и сейчас переходим к бонусам за построение сети. И в эту группу бонусов у нас с вами входят четыре вида бонуса. Это бонус наставника, бонус роста, лидерский бонус и командный бонус. И если мы говорим про бонус роста, лидерский бонус и командный бонус, это более-менее нам знакомые понятия, они у нас в том Помощи. А вот бонус наставника – это совершенно новое, совершенно новое и совершенно новый вид бонуса. Так, прочитаю ваши комментарии. Стелла пишет, я так поняла, это выгодно тем, у кого консультант, много консультантов в первой линии. Если мы говорим про бонус покупок, это выгодно тем, у кого много консультантов в первой линии, в принципе, да, но я бы... Этот, эту фразу оставила бы сейчас вот как раз для бонуса наставника. Ирина пишет, непривычно будем разбираться. Да, Ирина, согласна, непривычно, поэтому я вас в самом начале предупредила, чтобы вы не переживали, если сразу все не уляжется. Я абсолютно согласна, что на это просто нужно время, может быть, еще раз пересмотреть, посидеть и у себя в голове все это уложить. Елена, в бонусе покупок участвует любой продукт, который вы предназначаете. Так, Стелла, эти бонусы тоже только для второго варианта. Вот эти бонусы, бонусы за построение сети, они уже для всех. То есть независимо от варианта партнерства, эти бонусы распространяются на всех. Вот здесь вот у нас как бы вот это расхождение между первым и вторым вариантом заканчивается. И э, тут как бы все объединяется. Единственные примеры, которые я подготовила, я готовила на основе второго варианта, поскольку он более непривычный для того, чтобы у вас с каждым разом картинка все больше и больше складывалась. Итак, давайте перейдем к бонусу наставника. Итак, ага, нет, сначала прямо сейчас к бонусу наставника не перейдем, потому что нужно проговорить очень важные условия. Итак, условия активности, которые у нас есть в компании. Вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день для того, чтобы получать бонусы в компании, необходимо выполнять условия активности в размере какого количества баллов, сколько баллов нужно сделать для того, чтобы получить бонусы. 10 баллов, да, совершенно верно. У нас есть условия активности в 10 баллов. По новым условиям маркетинг-плана условия активности составляет 15 баллов в месяц. 15 баллов в месяц для того, чтобы получать бонус наставника, бонус роста, бонус-лидерский бонус, командный бонус, для того, чтобы участвовать во всех мотивационных программах, получать бонус путешествий, автобонус, необходимо выполнять условия активности в 15 баллов. Отличие от того, что у нас есть сейчас, заключается в том, что если вот сейчас мы можем, например, 11 месяцев в году не делать никаких закупок, да, в 12 месяц прийти, сделать закупку, которую нам необходимо сделать для получения бонусов за весь предыдущий год, и нам в этом месяце будут выплачены все бонусы, за месяц, да, если у нас они там были то по новым условиям такого больше не будет. Соответственно, если у вас нет активности в текущем месяце, вам этот бонус просто не начисляется. Для того, чтобы вам начислился бонус, у вас должна быть активность 15 баллов. И вот этого вот а, закупки один раз в год, вот такой возможности больше не будет. Поэтому есть 15 баллов активности в месяц вам начисляются все бонусы, которые вам положены, и выплачиваются, соответственно. Если нет активности 15 баллов в месяц, соответственно, вам бонусы не начисляются, и э, в следующий месяц сделать закупку для того, чтобы получить бонусы за предыдущий месяц, такого больше не будет. Поэтому здесь вот как бы нужно для себя выяснить, что у нас активность подтверждается месяц в месяц, вот, для кого-то жаль, а вот для кого-то очень даже хорошо. А, будет а, подтверждать свою активность а, ежемесячно. Вот, и теперь вот после этого я могу перейти смело к... Все никак не перейду. Все хочу перейти к бонусу наставника, но опять еще один момент, который тоже важно проговорить. Вот. Начиная с бонусов за построение сети у нас появляется такое понятие, как баллы. Да? То есть если мы с вами говорили о кэшбэке, о бонусе покупок, мы не трогали такое понятие, как баллы, то есть весь расчет производился от розничных цен, то вот здесь у нас с вами появляется уже понятие баллы, и мы все дальнейшие расчеты будем производить от баллов. И я думаю, что вы все знаете, что такое баллы. У нас каждая единица продукции имеет балловое наполнение. Да? Например, вот парфюм вода 50 мл, у нас в баллах составляет 6,7 баллов. Вот, балловое содержание продуктов не меняется. То есть, вот как у нас сейчас есть, балловое содержание продуктов, оно таким же и останется, оно не изменится. И вот здесь, вот маленькая такая ремарка, что. Выплаты от баллов, все выплаты от баллов, они привязаны к курсу евро, это своего рода такая защита от инфляции, поскольку у нас как бы все получается растет прямо пропорционально, то есть если у нас идет рост цен, у нас и бонусы растут точно так же, поскольку и цены, и бонусы, они жестко привязаны к курсу евро. Почему я на этом делаю акцент? Потому что не во всех компаниях это так. В очень многих компаниях есть такое, что продукт считается по одному курсу, выплата, выплата бонусов производится по другому курсу, и, соответственно, это приводит к тому, что продукт сильно дорожать, а выплаты в бонусы, выплаты вот в виде бонусов, они не увеличиваются, они остаются на том же уровне. Вот, поэтому это большой плюс, и вы все видите, что по мере того, как растут цены, то и выплаты бонусов тоже увеличиваются. Вот, теперь точно уже могу перейти к бонусу покупок, бонусу наставника, вернее. И бонус наставника – это абсолютно новый инструмент в маркетинг-плане, это абсолютно новая выплата. Которая направлена на поощрение рекрутинга, и бонус наставника это способ получения быстрых денег при построении сети. Вот, то есть основная функция бонуса наставника это мотивировать на рекрутинг. Итак, бонус наставника рассчитывается по 30 процентов от баллов всех привлеченных в глубину до первого активного участника включительно. То есть, условно говоря, это можно назвать, что 30% от баллов всей вашей первой линии, но первой линии считается вплоть до того, пока не появится консультант с активностью 15 баллов и больше. Бонус наставника не ограничен по сумме, то есть, вот сколько у вас есть выплат, сколько собирается, 30% от всех этих оборотов, столько и будет выплачено. И дальше я вам покажу цифры, что, и вы увидите, что это могут быть очень-очень сущные цифры. Может быть, вот, с, вот этой вот не очень понятно по поводу глубины до первого активного. Мы сейчас с вами на примерах посмотрим и все. Я думаю, что прояснится. И давайте вернемся к нашей Оксане, которая пригласила трех подружек, и я вам говорила, что она сделала закупку на 7000 рублей, это 25 баллов в балловом содержании, ее подружки сделали то же самое, и, соответственно, совокупно, то есть у них у всех по 25, и вот здесь вот бонус наставника Оксане будет начислен в размере, 1935 рублей. То есть мы суммируем личные обороты ее трех подружек, умножаем на 30%, получается 22,5 евро. На сегодняшний день курс, действующий в компании, 86 рублей. Соответственно, вот в рублях получается 1935. То есть за то, что Оксана пригласила трех своих активных подружек, она кроме того, что увеличила бонус покупок процент, да, выплат бонуса покупок для себя, она еще от компании получила дополнительные 1935 рублей в виде бонуса наставника. Это вот так вот у нас выглядит у Оксаны. А теперь посмотрим, давайте Лену. А Лена у нас с вами, мы помним, что она активный продавец. Давайте представим, что Лена тоже пригласила трех человек, но отличие заключается в том, что она их научила точно так же хорошо продавать продукт. То есть у нее такие хорошие либо продажники, либо продвигают хорошо, ну, то есть вот, вот они тоже делают обороты. На этом примере я хочу вам показать выгоду того, что нам с вами, как спонсорам, выгодно научить наших консультантов либо продавать, либо пользоваться продуктом, хорошо знать продукт и делать, соответственно, хорошие обороты. Так вот, в случае с Леной и ее бонус-наставника, принцип расчета точно такой же. Бонус-наставник составит 610 рублей. 11610 рублей. За то, что она нашла трех партнеров, научила их хорошо подавать, а может быть, она хороших продажников нашла сразу. Вот, и, соответственно, получает за это хороший бонус наставника. А здесь, наверное, тоже понятно. И еще один пример, который я хочу, чтобы мы с вами разобрали, он более сложный. Назия, дополнительно к чему? Тогда я смогу, если пояснишь, я смогу ответить на вопрос, дополнительно к чему. Вот немножко сложный пример. Для того, чтобы понять, что означает до первого активного уровня с личным оборотом в 15 баллов. Здесь вот у нас с вами есть 4 веточки, да, и вот у нас самый первый консультант, не назвала его по имени никак, да, в безымянной. Соответственно, у него в первой линии есть консультант, участник, который сделал 8 баллов личного оборота у этого восьмибальника есть два консультанта 12 баллов и 90 баллов и у, у, у них есть в свою очередь 70 и 20 баллов да? вот смотрите то что обведено красным это те обороты с которых наш с вами самый верхний консультант самый первый консультант получит бонус наставника почему Потому что у нас с вами есть еще один консультант под 8-бальником, который сделал 90 баллов. Он условия активности, и, соответственно, он уже сам будет получать бонус наставника от консультанта, который выполнил 20 баллов. Но самый верхний консультант, который сделал 90 баллов, он получит бонус наставника и от 8 баллов, и от 12, и от 90, и от 70 то же самое во второй ветке. Смотрите, есть э, консультант, который сделал 7 баллов, под ним есть консультант, который сделал 20 баллов, и под ним есть консультант, который сделал 48 баллов. Да? То есть, самый верхний консультант, самый первый консультант у нас с вами э, получит бонус наставника от 7 баллов, от 20 баллов, от 48 уже не получит, потому что от 48 баллов будет получать бонус наставника э, вышестоящий консультант, который сделал 20 баллов. Третья ветка. Здесь в третьей ветке бонус наставника он получит только от 15 баллов. от уже второго уровня 20 баллов бонус наставника он получать не будет, поскольку его получает тот, кто сделал 15 баллов. Ну и четвертая ветка: здесь он получает бонус-наставника от всех оборотов, потому что здесь нет вот этот вот консультант первой его линии, которая сделает 6 баллов, то есть это меньше 15, соответственно, он не имеет права получать бонус наставника, соответственно, бонус наставника будет начислен от 6 баллов, от 14, от 78. Дальше вы видите внизу расчет, соответственно, вот при таком раскладе бонус наставника составит порядка, не порядка, а 8256 рублей. Так, значит, смотрю, что написал Назия. Только отличного оборота привлеченных в первую линию дополнительно к другим премиям. Да, это дополнительно к другим премиям. С первой веткой непонятно. Анна, напиши, пожалуйста, что именно непонятно, и тогда я смогу пояснить. Напишите, пожалуйста, стало ли понять с бонусом наставника, понятно ли, как он рассчитывается. Прошу от вас обратной связи. Напишите, пожалуйста, понятно ли с бонусом наставника, как он рассчитывается, как начисляется. И пока вы пишете, еще раз тогда пройдусь по первой ветке. Смотрите, первая ветка 8 баллов, под 8 баллами 12 и 90, да, и в, в третьем уровне у нас еще есть 70 баллов и 20 баллов. Поскольку у нас есть условие 15 баллов, да, соответственно, поскольку 90 баллов – это больше 15, то бонус наставника – Наш с вами самый верхний консультант получит и от 8, и от 12, и от 90, и от 70. Но от 20 уже получать не будет, поскольку бонус наставника от 20 баллов от этого консультанта будет получать его вышестоящий спонсор, который сделал 90 баллов. У нее выполнено больше, чем в третьем, но выплата есть до последнего, а в третьем нет. Потому что ключевым условием является 15 баллов. И Если мы с вами возьмем третью ветку, то вы видите, что в первой же линии появляется консультант с 15 баллами. И это означает, что уже этот консультант с 15 баллами получает право, получать бонус наставника, и он получает бонус наставника от ниже стоячего. Ключевым здесь является 15 баллов. Угу, все поняла, отлично. Да, хорошо, с бонусом наставника разобрались. Вот такой вот новый вид бонуса появляется в компании, и это очень существенная прибавка ко всем выплатам, и в, в качестве подтверждения хочу вам привести, привести тестовые расчеты скрыла здесь номера, фамили... номера и фамили... фамилии, потому что все-таки это личная информация. Но вот смотрите, вам для примера два консультанта, вот это вот первый консультант с групповым оборотом 1838, то есть это достаточно большой хороший оборот, да? но смотрите, у него только бонус наставника составляет 483 евро. То есть это цифры в евро, чтобы вы понимали. Умжатие на 86, и вы можете посчитать бонус наставника, который У которого группа по всего 185 баллов. Да, и личный оборот 15 баллов. И его бонус-наставника 52. 52 и 55 евро тоже умножайте на 86 и получите цифры в рублях. И вот если посмотрите на другие цифры, то вы видите, что есть начисления и больше 200 евро, есть больше 300 евро начисления просто бонуса наставника. Это без начислений, без других начислений. Вот поэтому бонус наставника может быть очень существенной выплатой в бонусе. Если вы активно рекрутируете и активно работаете над тем, чтобы ваши консультанты знали продукт, умели его продавать, и в этом случае у вас будет очень хороший бонус наставника. Так, ну что, с бонусом наставника, я думаю, что мы разобрались, и можно двигаться дальше. Запутанно понятно. Ну, если понятно, значит не так сильно запутано. А запутанным, кажется, только потому, что это абсолютно новая информация, поэтому просто непривычно. Итак, бонус роста. Бонус роста это привычная для нас выплата. Мы ее знаем уже. И основная ее цель – это поощрять развитие малых групп. Так, она задает вопрос, это только для вновь подписанных? Нет, это не для только вновь подписанных, это для этого постоянно. Да, вот здесь хочу сделать акцент, Анна, спасибо за вопрос. У нас, если помните, был бонус, который начислялся от первых закупок новых консультантов. Я сейчас даже не вспомню, как он называется, но он был настолько несущественный, что и никто практически не пользовался при подключении новых людей. И разница заключается в том, что если вот, э, вот этот бонус, который у нас был, он начислялся только с первой покупки вновь подписанного человека, то бонус наставника начисляется ежемесячно, постоянно от, от оборотов консультантов, которые есть в вашей структуре. Постоянно. Да-да-да, Людмила, 16%. Была такая история. Вот, поэтому вот то, что было, этого уже больше не будет, у нас с вами будет новый бонус наставника, который гораздо интереснее, круче и лучше в деньгах, чем то, что было. Но я думаю, что вы сами это заметили. Так, бонус роста. Мы с вами уже переходим к развитию малых групп, мы с вами начинаем продвигаться по нашей лестнице. И здесь привычная для нас шкала, которая начинается со 100 баллов. У нас сейчас с вами от 100 баллов начинают выплачиваться вознаграждения, если помните, да, то есть вот эта шкала, она тоже остается. Единственное, появились две новые ступеньки, это 2200 баллов и 3000 баллов. Уровень 1500 баллов, это по-прежнему лидер ключевой группы. Для простоты из названий убрали вот эти словосочетания ключевой группы, да, то есть оставили просто лидер. Соответственно, лидер у нас по-прежнему остается на полутора тысячах баллов и появляется новый статус, который звучит как мастер. Мастер это консультант, который выполнил групповой оборот в 3000 баллов и при этом у него в структуре нет ни одного лидера, да, то есть лидеров нет. Когда у нас в структуре появляется лидер, то у нас включается следующий вид бонусов, которые мы уже будем рассматривать. В четверг, соответственно, это уже не мастер, это уже менеджер в привычной формулировке. Но вот в данной ситуации, если мы с вами рассматриваем бонус роста, то мастер – это консультант, который выполнил 3000 баллов группового оборота. Вот здесь появляется понятие «групповой оборот». То есть мы с вами считаем сумму баллов всех участников нашей группы, независимо от уровня. То есть вот все консультанты, которые у вас подписаны, и в первую, вторую, и, и там, бог знает, какой линии. То есть это все включается в групповой оборот и учитывается для определения уровня Теперь посмотрим на третью колонку. Вы видите, что проценты немножко поменялись. И у нас с вами выплаты начинаются с 6%. И основная часть всех выплат распределяется а, на уровнях от 100 баллов до полутора тысяч баллов, до да, 30%, и еще 4% распределяются а, на уровнях а, от лидера до мастера. А, в четверг мы с вами будем рассматривать следующий бонус, лидерский бонус, и вам будет а, понятнее, для чего это сделано, а, для чего появилась такая добавка. Но сейчас могу сказать, что в компании появляется новый статус, новый уровень под названием «Мастер», и некоторые поощрения, некоторые виды бонусов будут привязаны к этому уровню. То есть получать некоторые виды вознаграждения смогут только те, кто выполнил уровень «Мастера» и выше, или вы сможете получать вознаграждение в том случае, если у вас в структуре есть «Мастера» и выше. Так. И давайте посмотрим на примерах, чтобы нам с вами было понятнее. Разберем примеры. И мы снова возвращаемся к нашей Оксане, которая трех подружек пригласила. Да? И вот здесь у нас с вами появляется групповой оборот в размере 100 баллов. Вот в красном квадратике это групповой оборот 100 баллов. И э, если мы говорим про бонус роста, то э, в данном случае бонус роста получает только сама Оксана, ее консультанты бонус роста не получают, поскольку у них э, нет оборота более 100 баллов. Соответственно, э, бонус роста в размере 6%, в размере 516 рублей получает Оксана. И вот здесь на этом уровне э, имеет собрать все выплаты, все вознаграждения, которые получает Оксана по маркетинг-плану. Значит, смотрите, вспоминаем, Оксана получила кэшбэк в размере 10%, да, 700 рублей, получила бонус покупок 1650 рублей, получила бонус наставника 1935 рублей, и вот туда же еще и бонус роста добавили, да. Всего выплата Оксане при структуре в 100 баллов составит 4831 рубль общая сумма выплат. Если это сравнивать с выплатами по текущему маркетинг-плану с учетом, Разницы между розничной и дистрибьюторской ценой, то есть, вот совокупной, да, чтобы цифры были сравнимые, то есть по текущему маркетинг-плану ее совокупный доход, я бы так назвала, составил бы составляет 3560 рублей. То есть вы видите, насколько увеличиваются выводы, которые может получить консультант, участник сети, который Создал вот такую небольшую совсем группу. Все ли понятно в этом примере? запись будет, если техника не подведет, обязательно будет, чтобы можно было пересматривать. На 1300 рублей, да, на 1300 рублей больше. Да. Угу. Хорошо. А как у остальных? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Все ли понятно в этом примере? Понятно ли, откуда взялись цифры? И если непонятно, напишите непонятно, чтобы я понимала, что у вас происходит. Ага, все понятно, понятно. Угу, хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо, тогда движемся дальше. Следующий пример. У нас с вами есть Лена, которая строит сеть из таких же активных продавцов, как она и ее групповой оборот составил 600 баллов, 600 баллов. Соответственно, бонус роста мы считаем, вот на этом примере можно увидеть, как считается бонус роста именно в разнице процентов. То есть ее консультанты, которые вышли тоже по 150 баллов каждый, они ведь тоже имеют право получить бонус роста, у них больше 100 баллов, правильно? мы 150 баллов умножаем на 6%, это та сумма, которую получат эти консультанты. И, соответственно, сама Лена вышла уже на уровень 18%, выполнив 600 баллов, и весь групповой оборот умножаем на 18%. И из этого группового бонуса мы вычитаем бонусы ее консультантов. В итоге мы получаем бонус роста в сумме 6 966 рублей. И а, здесь -то мы тоже можем все просуммировать и посмотреть общий доход Елены, который она получает, общий объем выплат. А, напоминаю, что у нее был кэшбэк в размере 4300 рублей, был бонус, начислен бонус покупок в размере 10620 рублей и начислен бонус наставника в размере 30% от баллов в сумме 1610 рублей. Общая сумма выплат у Елены составляет 33196 рублей. Если сравнивать с аналогичными выплатами с по сегодняшнему маркетинг-плану, то на сегодняшний день Лена получила бы при такой структуре и при таком личном обороте вместе суммарно с разницей между розничной и дистрибьюторской ценой всего 24 682 рубля. Вот, то есть в данном случае вы видите, что разница составляет почти 10 тысяч рублей. Вот, то есть практически почти половину. 8500, да? Я, может быть, мне кажется, ну, может быть, да, не считала, поэтому не буду. Может быть, вы сидите с калькулятором и пишете точные цифры. Но в любом случае, 8500 это существенная цифра, это существенные деньги, и я думаю, что эта цифра гораздо приятнее, чем то, что... Есть по текущему маркетинг план. Но вы, наверное, видите, что здесь очень большой сыграл бонус на стака и за счет этого вот очень хорошо выросла выплата. Вот, то есть вот такой, такой пример с Леной, с такой вот структурой. Давайте посмотрим большую такую вот структуру побольше, на уровне лидера, и здесь вот у нас появляется Владимир, который нашел себе двух таких лен, условно говоря, да, и трех оксан, вот, то есть мы рассматривали их примеры до этого, ну, вот у Владимира есть три лены, ой, две лены и три оксаны условно говоря, и Владимир сам не отстает от своих девушек, тоже сделал личный оборот 150 баллов, и совокупно у него групповой оборот 1650 баллов, это статус лидера. И если посчитать все выплаты которые получает Владимир, то, соответственно, он получит э, кэшбэк, еще раз вот э, здесь делаю акцент, то есть все примеры я привожу на втором варианте партнерства для того, чтобы вот э, именно этот вариант у вас как-то укладывался, потому что он, он для нас ну, абсолютно новый. Соответственно, получит кэшбэк в размере 4300 рублей, бонус покупок в размере 10320 рублей. Здесь цифры такие же, поскольку мы для Лены считали, то есть у Владимира кэшбэк и бонус покупок будут такие же. Бонус наставника он получит от, от личного оборота. Смотрите, вот здесь вот обращаю ваше внимание, да, то есть он получит от 150 баллов помноженных на 2, то есть вот две веточки у него, личные обороты по 150 баллов. Если раньше мы с вами, когда считали а, бонус, а, то мы как-то не, не уделяли внимания личным оборотам, то сейчас личные обороты начинают играть очень важную роль. Соответственно, и в расчеты здесь принимаются только а, личные обороты первой линии, поскольку они все больше 15 баллов, и бонусы наставника от своих структур они будут получать уже сами. Вот, но в, случае, в данном случае, в данной ситуации бонус наставник составляет 9 675 рублей. Бонус роста у Владимира, то есть мы тоже все посчитали по правилам, то есть он вышел на уровень 30%, у него есть две структуры по 18% и три структуры по 6%, бонусы которых вычитаются, да, из общего группового бонуса, и в итоге бонус роста у него составляет 22 446 рублей. Общая сумма выплат, которую получит Владимир, составит 46 741 рубль. А если бы взять аналогичную структуру и посчитать по текущему маркетинг-плану, то на сегодня Владимир получил бы 4162 рубля. И еще раз делаю акцент на том, что это вместе с разницей между розничной и дистрибьюторской акцентами. Вот. То есть вот, вот примерно такой порядок на уровне лидера, если у вас вот такая структура. Понятно ли с этим примером? Мы с вами сейчас посмотрим еще один пример, и на сегодня примеров больше не будет. Но еще один пример мы с вами обязательно посмотрим, потому что нужно посмотреть, как же складываются выплаты у мастера. Новый маркетинг-план начинается с 1 октября, Людмила. Понятно, угу. хорошо. Отлично. Ну и еще один пример. Еще один пример – это Жанна. Я намела имя имена, потому что при разборе маркетинг-плана в четверг мы с вами будем на это опираться, будем их использовать в качестве примера, <coughs> поэтому так проще для восприятия. Итак, у нас есть Жанна, которая… Ну, я для простоты просто взяла, что у Жанны 5 веток, 5 лент условно говоря, да, вот, и сама Жанна сделала оборот, личный оборот 50 баллов, то есть уже не 150, 50 для того, чтобы показать, какие цифры будут в этом случае. Соответственно, Жанна, еще раз повторюсь, вышла на уровень мастера при такой структуре, и что же она у нас с вами получает? Получает она кэшбэк в размере 1430 рублей, то есть 50 баллов по розничным ценам – это примерно 14 300 рублей. Соответственно, 10% – это 1430. Бонус покупок в размере 4290 рублей. Поскольку у нее достаточно хорошая первая линия, соответственно, Жанна получает максимальный процент бонуса покупок и получает такую сумму. Да? Дальше, бонус наставника. Бонус наставника у нее будет такой же. Ага, то есть мы видим, что личные обороты, а я вот вам неправильно сказала, это не 5 лен, у нас с вами есть 2 лены и 3 оксаны, которые выросли, которые вырастили свою структуру до группового оборота в 600 баллов. У них личные обороты, видите, остались, куда все перескочило, остались на уровне 25 баллов. Но это важно при расчете бонуса наставника, поскольку бонус наставника считается от личных оборотов, в данном случае, первой линии, и бонус наставник составляет 9 675 рублей. Бонус роста составляет 42 742 рубля, то есть здесь все посчитано по правилам, поскольку групповой оборот у Жанны 3050 баллов, то есть она вышла на уровень 34%, и, соответственно, вот получает такой бонус роста. И всего суммарно выплат Жанна получает 58 137 рублей. А при текущем маркетинг-плане вот такая структура получает на сегодняшний день 38 122 рублей. Вот здесь вот разница очень существенная, ведь целых 20 тысяч рублей разница. Вот, то есть такая вот приятная добавка к выплатам. Так, это был на сегодня последний пример по бонусу роста. Напишите, пожалуйста, все ли понятно с бонусом роста. Еще раз повторюсь, пока вы пишете, бонус роста – это то, что у нас структурно на сегодняшний день и так есть. Вот. Единственное, внесены некоторые изменения. То есть У нас добавлены уровни, два уровня и изменена процентная сетка, вот. а так принцип расчета, в принципе, остался тот же самый, отлично, понятно, угу. так, понятно, ну, напишите, пожалуйста, буквально там одно-два слова, как вам такие изменения, как вам такие перемены, что вы думаете по этому поводу, какие эмоции вызывает, чувства, мысли, что скажете, как вам такие изменения. Оптимистично, пишет Анна. Угу. Так, как кроме Анны, у кого-то есть еще какие-то мысли, эмоции? Желание подписывать? Угу, нельзя. Спасибо. А, бонус роста не очень понятно. Надо, чтобы ежемесячно увеличился групповой оборот. А, ну, как, конечно, нужно, если вы хотите увеличивать свои бонусы, то хорошо бы увеличивать групповой оборот, но, в принципе, нет такого жесткого условия, что у вас постоянно должен увеличиваться групповой оборот. А, то есть так же, как и сейчас, на сегодняшний день, вы, например, один месяц закрываете уровень там, 22%, другой месяц закрываете 34% и, и так далее. Здесь ситуация точно такая же. Единственное, чем выше ваш групповой оборот, чем выше ваш статус, тем выше ваши бонусы. Угу, интересно. Отлично. Так. Хорошо. Тогда давайте на сегодня под итожем. Мы с вами разобрали первую часть изменений, которые планируются у нас с вами в плане вознаграждений. И остановились на... Дошли мы с вами до... Лидерского бонуса. И вот а, лидерский бонус это то, что мы с вами начнем а, с, с него мы начнем с вами в следующий раз. А, посмотрим уже лидерскую часть маркетинг-плана, посмотрим, а, во что трансформировалась, а, трансформировалась третья часть маркетинг-плана, какие изменения произошли а, с бизнес-клубами, а, во что трансформировались бизнес-клубы, а, как изменится автопрограмма в общих чертах. То есть этому с вами мы посвятим с вами следующую встречу четверг. Людмила задает вопрос: как правильно строить структуру? Возникает вопрос. Хороший вопрос. Я вам предлагаю посмотреть запись нашей встречи еще раз и попробовать ответить самостоятельно на этот вопрос. То есть, подумать, поразмыслить, и после этого связаться со своим наставником и обсудить этот вопрос со своим наставником, выработать стратегию построения своего бизнеса, своей структуры по, согласно новых условий. Итак, на этом на сегодня все. Первая часть информации я вам, первую часть, рассказала. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы вам осмысливать и переваривать. Соответственно, для продолжения нашей с вами, нашего разговора я приглашаю вас в четверг, в 13 также в 7 часов вечера, и э, разберем вторую часть маркетинг-плана. Всем спасибо за активное участие, за то, что строю, активно участвовали в чате. Э, вот Дмитрий пишет, будем работу применять на практике. Отлично, это, наверное, самое лучшее, что можно сделать вывод. Приоритет интернет-магазин. Елена не очень поняла ваш вопрос, э, что значит приоритет интернет-магазин. Про интернет-магазин сегодня не сказала вообще ни слова. Так, спасибо всем и до четверга. Всем пока.